Вторая карта, карта Тускан Ройл Флэш против Ройп... господи Против Райп, Ви... э, <laughs> Райп Визардс, конечно же Напомню 16, по-моему, 8, если я не ошибаюсь Выиграла команда Ройл Флэш карту Мираж И теперь у Райп Визардс есть шансы занять второе место К сожалению для них, разумеется, если они не выиграют карту Тускан Начинают, кстати говоря, они в атаке Что, в принципе, достаточно хорошо для начала карты Тускан. Но вопрос э -э, стоит по-прежнему острову У команды Royal Flash оборона весьма не слабенькая на этой карте. Поэтому тут просто 50 на 50. Просто смотрим, получаем удовольствие и болеем каждый за свою команду. Блади и Ретуркин разносят своих соперников, находящихся на точке Б. За забирает юзера. И это 1-0 в пользу коллектива Р. F. Uh, собственно составы У коллектива Riot Wizards без изменений Это Broken Hands, Emi, Cow закладка Прикоп User А вот у коллектива Royal Flash Произошло небольшое изменение Нас покинул Хунтик И вместо него появился Bloody Lips Ну и все те же самые Эри За, Спешл Зорот И Фоди Ну и, собственно, экономический раунд у коллектива Ripe Wizards и, кстати, начинается он с энтрифрага Но моментально заканчивается разменом от э, RZA То есть ситуация 4 в 4, девайс получить не удается И желательно, конечно, RZA немножко подождать И не позволить этот девайс забрать Ведь игроки атаки могут наглую просто побежать и попытаться что-то украсть. Ну, Эрза вместо того, чтобы ждать, предпочитает просто выходить и убивать своих соперников. Еще даблкил и спешил зор, вот этот префайр. Царский, я бы сказал просто царский префайр. Богоподобнейшая открывашка в большой квадрат, и как следствие счет становится 2-0. Ну, опять же, собственно, можно ли надеяться... На то, что сейчас было бы наоборот. То есть, что счет был, был бы 1-1. Да вполне, конечно, можно. Но команда Ripe Wizards, на мой взгляд, сыграли неправильно. Они решили медленно атаковать и ждать аркаду от соперников. В общем-то, они ее дождались, но выдержать эту аркаду не сумели. И вот сейчас, кстати, снова... Была встреча в зигзаге И закладка прикопа ее второй раз, кстати, выигрывает В предыдущем раунде он тоже сделал Энтри фраг, но РЗА сумел разменять, а сейчас РЗА Занимает чуть-чуть другую позицию Поэтому разменного фрага нет Контакт на миду Спешл Зор отдает информацию В общем-то это повод для того же самого РЗА На точке А находящегося Напрячься Он успевает сделать минус перед тем, как его забирает юзеры И Брокен Ой-ой-ой, спешл зorет! Ну, спешл зорет заряжен сегодня. Прям на позитив. И закладка прикопал выхватывает, ну, самый плохой тайминг, который можно было только выхватить. В общем, это, дорогие друзья, 3-0. И коллектив Royal Flash не отдали антиэкономические раунды. Которые только что разыгрывали. Куандик. Надеюсь, правильно прочитал. Привет тебе, спасибо большое за э, подписочку. Передаю привет из республики Каракал-Пакастан. И всему э, Каракал-Пакастану тоже привет. Ну, собственно, что? Появляются девайсы у коллектива Ripe Wizards. И сразу два минуса, которые команда Royal Flash пока законтрить еще не придумали как. И вообще, наверное, уже не получится их контрить, потому что третий безответный фраг позволяет команде Ripe Wizards выйти на точку Б и сделать это абсолютно безнаказанно. Ну, а вапен добивает остатки. Собственно, кстати, бомба шла на точку А, что, опять же, забавно. История максимально, в общем, интересная получилась Райп Визард сами какую-то шальную стратегию разработали под этот раунд Но парадоксально то, что эта стратегия сработала Еще раз, куй, еще раз привет, экстремал Тебя, кстати, Боди искал в чате Он спрашивал, тут ли ты или не тут, но ты, видимо, отсутствовал Брокен Хэнс, минус Ретуркин Энтрифраг в очередной раз за коллективом Ripe Wizards. И беда. Беда для коллектива Royal Flash, которая не приходит одна. с Следом минус от Broken Hands'а и от Эмика. Точка сейчас, вероятнее всего, упадет. Забавно, как все игроки команды Ripe Wizards испугались одного спешл Зорда с Диглом, Пока он прыгал на коты, они все пытались убежать в большой квадрат. <laughs> Это выглядело со стороны, как мне кажется, смешно. Но 3-2. Все-таки, естественно, Спешл Зород как бы хорошо с дигла не стрелял. Один в подобной ситуации, скорее всего, выиграть и не сумел бы. Ну, в общем-то, и не выиграл. Че уж здесь э, размышлять. Диглы в очередном раунде у команды Royal Flash. Э -э, экономика, естественно, ну, как бы ни о чем. Но есть, кстати, девайс у Спешл который в данный момент э, времени находится, я не понимаю пока что где, где? А, он находится у нас под точкой Б Брокенхендс тем временем вместе с Авапеном ломают целенаправленно точку А Выход, разумеется, пойдет именно туда Блади Липс также погибает при попытке сдержать своих соперников И спешл Зорот остается 1 в 4 Слышат стоптышки от соперников и не понимают откуда А, в общем, надо было, конечно, понимать Но мне показалось, лично я даже сейчас слышал, что соперник топнул справа но что-то SpecialZord не сразу э, заехал Откуда же пошел топор 3-3, дамы и господа Напоминаю вам, что по результатам голосования в группе ВКонтакте Большинство проголосовало за победу команды Royal Flash А вот в чате на ютубе дела обстоят совсем иначе Здесь коллектив Ripe Wizards Уверенно на протяжении всей трансляции выигрывает за счетом 57-43, при том, что они проиграли первую карту. Все равно большинство думает, что выиграют именно они. Ну, справедливости ради атака. У Райп Визардса на пускане тоже весьма боевая. Я в начале матча говорил, что у Royal Flash хорошая оборона. И, по-моему, не сказал, что атака у Райп Визерс тоже крутая Это нельзя забывать ни в коем случае Потому что, насколько бы у вас крутая оборона не была Всегда найдется атака, которая круче, чем ваша оборона Ну и, соответственно, наоборот Какая бы у вас не была крутая атака Ну, вы сами понимаете, да Короче, насколько бы ты не был сильным Всегда найдется человек или что-то, или кто-то Кто будет сильнее, чем ты а, Тем временем у нас установлена бомба на точке Б Broken Hands с закладкой прикопом разбрелись по позициям, и игроки обороны разбрелись по позициям под ретейк РЗА uh, ну, как бы разменивается, да, Special зорот остается красным и выхватывает от закладки прикопа очень плотный и хороший хедшот Таким образом, Винстрик команды Ripe Wizards становится равным четырем uh, раундам и, в принципе, они вырываются вперед. То есть, действительно, атака работает. Атака работает у них пока что. Не сказать, конечно, что как часы, пистолетку в результате все-таки проиграли. И, как следствие, потом пришлось... Сливать экономические раунды Но даже в одном из экономических В третьем, если я не ошибаюсь Вообще раунде этой встречи Royal Flash были близки к тому, чтобы выиграть Немножечко не повезло Ритуркин забирает Broken Hands Который по непонятным причинам Мне зачем-то пошел в соло пушить в дымы Я неоднократно уже говорил Не понимаю таких мовов Сам, конечно, иногда, когда играл, тоже делал так Но не понимаю, зачем я это делал, потому что я уже говорил неоднократно, я идиот. <laughs> Но почему вот здесь сейчас было сыграно так, не знаю. А Вапен. Не на попадание в голову, все-таки вы, вы видите, что происходит, да? Еще один минус от Авапена. Но Бладилит угомонил соперника. Закладка Прикопс Меда заканчивает этот раунд. Счет 5-3. Райп Wizards уверенно продолжают э, наращивать, так скажем, преимущество. И... Все больше и больше э, Делать свой винстрик Как мне кажется, конечно Так и нужно делать Учитывая, что все-таки у Райп Визард С оборона может быть чуть-чуть слабее И Желательно бы набрать, конечно, раундов Как можно больше, все-таки пользуясь Случаем, играя в атаке Закладка прикоп Пытался отворачиваться от всех возможных флешек а В результате отвернулся от Фоди Который его и убил Бладилипс минус по Эмику Но ну, два минуса от команды Райп Визардс Также последовало А вот еще один минус от Авапана Авапан снова пытается штурмовать точку А с котов Это его видимо излюбленная позиция Потому что ну, каждый раунд там находится И каждый раунд он там кого-то да закрывает Ну хотя в предыдущем раунде он играл на меду Но это особо значения не имеет Хенс по таймингам, оказывается, максимально удачно в тылу врага Ну, а юзер просто справляется с липсом Это 6-3 и уже двухкратный, кстати говоря, перевес по взятым раундам за коллективом Райпизерс Саня, привет, снова Тускан Привет, кто-то А еще ты, если не видел первую карту, то это был мираж в общем, это... Просто боль Боль, черт возьми Уже третью неделю я смотрю только на карты Тускана Мираж Тускана Мираж Один раз был нюк и один раз был инферно Все остальное время я вижу только эти две карты Бладилипс и РЗА делают по минусу РЗА, кстати, одним минусом не стал ограничиваться И Брокен Хэндс Все-таки находит возможность разменяться Спешл Зорд минус Брокен Хэндс Последний это юзер Юзер 118, 2, 3, 7, 8, 1. В общем, ну, большое, как бы, как вы понимаете, количество цифр в его никнейме. Специал Зорот, собственно, остался 1 на 1 с юзером. Позиция, конечно, у Специал Зорота, на мой взгляд, чуть более профитная, чем у его соперника, но единственный минус торчит голова. То есть немножко неправильно присел. А если будет третья карта. Так, а если будет... Третья карта Какая карта будет Так, кстати, завершающий минус Все-таки за спешлзордом Все-таки, опять же, перевес в позиционном Как бы э Плане он был все-таки реализован Хотя сидел, опять же, не очень грамотно Потому что если соперник бы открылся бы сразу под коннектор И попал бы в голову То тут как бы просто было бы ГГ Можно было бы сесть так, что голова Была наклонена в другую сторону Но ее, типа, было бы не было видно и сложнее попасть было. Ну, в общем, я думаю, вы и так все это прекрасно знаете Капец, это тролль комментатора Да, я согласен а если будет третья карта? Вот, собственно, да. Я, как обычно говорю, когда будет, вернее, какой будет третья карта, только в том случае, если она действительно понадобится, либо не понадобится, но в конце второй карты. Так что немножечко терпения, дорогие друзья. Скоро вы узнаете, какая третья карта и будем ли мы ее смотреть, что самое главное. Фодизор, минус закладка прикоп, ну а между тем, помимо закладки, уже погибли авапены и юзеры, вот сейчас еще и Эмик. Богу душу огол, Broken Hands, даблкил, но Ритуркин приносит пятый раунд своему коллективу. И команда Royal Flash прервали. Мало того, что прервали винстрик, насчитывающий 6 раундов у коллектива Ripe Wizards, так еще и теперь потенциально могут устроить свой. Потому что до конца первой половины еще достаточно большое количество раундов. Собственно, еще 4. И, в принципе, все четыре могут забрать Royal Flash. Тем самым их Винстрик также станет 6. Но, правда, тогда они даже 9-6 выиграют первую половину. А это нежелательно для команды Ripe Wizards. Если они все-таки хотят продолжить этот матч. Эмик минус спешл зор, Терза. Ответный фраг. Ну а вапен говорит Терза, до свидания. от broken hands а закладка прикоп тоже по фрагу в общем тут короче беда беда беда беда потому что bloody lips последние девайсы у него нет к сожалению а вот у соперников как раз таки автоматов калашникова слишком большое количество концентрация калашей превышает все допустимые нормы ну и юзер в результате в паре с закладки прикопом раскачивают своего оппонента и просто в упор его прожимают 66 ой простите Боже мой, 7-5, конечно же, ведь сейчас Райп Визарс выиграли Саня, а что там по матчу суета против проклятого стака? Я угадал 16-8 или же 500 проиграл? Угадал, да, все верно 16-8 был Ну, как, собственно, все в чате Написали, что ты просто а, Пошел, посмотрел результат и поэтому Сказал 16-8 Никто, короче, не поверил в твои э, Возможности угадывания Матчей, исхода матчей Энтрифракт за юзером. Ну, не, может быть, и не за юзером. Энтрифракт был чуть-чуть ранее. Но, ну, в общем, здесь рассыпались Royal Flash ввиду отсутствия девайсов. Можно поздравить команду Ripe Wizard с победой э, в первом. В первой половине. Потому что счет 8-5. Хорошая, вот, кстати, я просто сейчас все думаю. Хорошая позиция была такая у Special Zorda. Я не успел сосчитать, сколько выстрелов он с нее сделал, но так и не убил соперника В общем-то, это ничего бы не поменяло, скорее всего, даже если бы он спрыгнул за девайсом Его бы все равно успели убить, и девайс потенциально он не подобрал бы Но, как мне кажется, надо было, конечно, убить оппонента Ну, типа, это стыдно Я же только недавно сказал, что он хорошо стреляет, а он взял и начал в пломб стрелять ну, попытки расстреливать друг друга через дымы обоюдные, так скажем, не совсем рабочие для игроков обороны. Да, как вы видите, уже один добегался, второй тоже добегался. Справляются Райт Визардс э, с очередным раундом. Даже не дали договорить, РЗА остается последний на точке Б, ну а бомба, как вы понимаете, на точке А. Хотя, кстати, справедливости ради, Брокенхендс э, отправился искать РЗА. Нашел, но явно не был рад тому, что нашел его Потому что, ну, тут -то как бы... Ты идешь искать соперника, чтобы убить его А вместо этого соперник убивает тебя сам и Это прискорбно РЗА в поисках оппонентов и, видимо, все-таки попытки ретейком Дефьюз китов, кстати, нет, поэтому ретейкать здесь, в общем, уже бессмысленно а вапен, притаившись в доме, спокойный минус по РЗА И это 9-5 Рано я, видимо, похвалил команду Royal Flash Пытались они Какой-то винстрик сделать Но дальше двух матч-поинтов, к сожалению Уйти не удалось То есть со счета 6-3 Они смогли сделать 6-4, смогли сделать 6-5 А дальше... Понеслась, что называется Ну и сейчас на последний раунд первой половины Девайсы тоже далеки от идеала Ну начнем с того, что девайсов вообще в принципе два У команды Ройклаж И я еще на первой карте говорил, что два девайса и три пистолета Не рабочая мета В общем-то Райп Визардс подтверждается, что я был прав Хотя Ритуркин пытается убедить меня в том, что все-таки два девайса тоже могут работать Ну это действительно вариативно так кто-то может и с двумя девайсами выигрывать, но просто шансов-то с двумя девайсами выиграть гораздо меньше. Спешл Зоред э, пытается хаешками напугать Хенса, Кстати говоря, в результате Брокенхэнс сумел забрать все-таки Спешл Зореда. Но тут ситуация один в один. 52 хп против 82. И, конечно, игрок обороны находится в позиции, чего нельзя сказать об игроке атаки. У которого нет бомбы И 37 секунд, как ни крути Но давят Давят и приходится игроку команды Ripe Wizards. все-таки действовать Нельзя просто так взять и вот посидеть Чего-то подождать Ну, бомба, видимо, лежит в большом квадрате аритурки Туркин уходит чекать Выход с малого квадрата здесь уже на самом деле надо спешить 15 секунд до конца раунда Бомба подобрана и, судя по всему, Брокенхэнс успевает ее поставить. Почему-то Ретуркин не отправляется сразу за своим соперником. Хотя очевидно, что здесь проверять э, никто не будет. Ну, большой квадрат, я имею в виду, да? То есть время не позволяет особо почекать все позиции. А наличие, вернее, отсутствие дефьюз китов заставляет Ретуркина... Двигаться чуть-чуть быстрее и, как следствие, топать, что помогает Брокен Хенсу понять позицию оппонента и забрать его. Что ж, дамы и господа, 10-5. Итоговый счет первой половины максимально благоприятен для коллектива Райп Визардс. На мой взгляд, это намек на потенциально возможную третью карту. Но мы еще не видели Royal Flash в атаке. А атака у нас здесь снова будет строиться через малый квадрат, но только на мидл, судя по всему, да, частично. Ну, блин, я не видел раундов с малого квадрата на мидл, это не очень работает, поэтому я бы все-таки э, ставил ставочку на выход на точку Б, которая, кстати говоря, все-таки так и происходит Спешл, Зорот и Бладилипс по минусу, но закладка Прикоп с Авапеном отвечают также по минусу И, кстати, по лайфбарам, ух ты, ошибается Авапен, но закладка Прикоп позволяет поставить сопернику бомбу Вот это, кстати, тоже ошибка достаточно суровая Юзер, минус ретурки, спешл город, остается последним и вытаскивает пистолетный раунд для коллектива Royal Flash. Но, как вы видите, в пистолетах Ripe Wizards, очевидно, слабее своих соперников. Второй пистолетный раунд на тускане проигран. К несчастью. Конечно же, к несчастью. А может и к счастью. В общем, пауза от Ripe Wizards, я не знаю, с чем она связана. Навряд ли там будут сейчас идти какие-то обсуждения, потому что все-таки впереди череда экономических раундов, потенциальная отдача седьмого, восьмого. И только потом будут девайсы, поэтому, в общем, времени обсудить можно и... Ну, времени достаточно обсудить этот матч даже в ходе события самого. Поэтому, скорее всего, просто кому-то понадобилось отойти. Ну, как мне кажется. Ну что ж, ждем 20 секунд до конца паузы. Ничего нам больше, в общем-то, не остается, кроме как ждать. Больше всего, конечно, не люблю ждать паузы, потому что, ну, блин, обидно. Ну, типа, вроде бы матч, но вроде бы надо, надо ждать паузу. 5 секунд до конца раунда. Ой, простите, до конца паузы. Что, пауза закончилась? Игроки обороны вроде бы все здесь. но ну, во всяком случае, все шевелятся, все двигаются. Значит, второй паузы быть, по идее, не должно. И да. Начинается 17 раунд этой встречи. Коллектив Райп Визерс по-прежнему впереди, но без экономики. И это у нас, дорогие мои друзья, аркадные действия э, в исполнении коллектива ReVI. -Re -Re что ожидаем? Потому что бегут ребяточки, бегут, выбегают на точку Б. И на точку А, в общем. Нет, на точку Б выбегать, кстати, никто не стал. Я думал, что команда Royal Flash будут сейчас бегать по всем по всем точкам, но побежали только на точку А. Где Фоди и, в общем, и вся компания Royal Flash без шансов практически уволили ä, парней из Ripe Wizards. Но пользоваться тем, что у соперника нет девайсов. И бегать, давить его именно, хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья Нужно давить Давить, потому что соперники с пистолетами могут быть достаточно опасными Если вы будете по одному осторожно открываться на них Велика возможность, велика вероятность получить ваншот с дигла. Если вы забегаете там втроем, в четвером, ну хотя бы даже вдвоем Два ваншота с Дегла дать гораздо сложнее. Там вероятность уже более успешного исхода. Чуть-чуть все-таки выше. Сань, моя жена, даже смотреть твой стрим с удовольствием. Спасибо тебе за такие ощущения, такое чувство, что я сейчас играю в этом матче. Не за что. Всегда, пожалуйста. Рад, что нравится. Жене привет. И настроение хорошего, здоровья крепкого. Ну и, собственно, семейного благополучия вам обоим. Тем временем 12 секунд до конца очередной паузы от коллектива Ripe Wizards. К слову сказать, это последняя пауза, которую они могли взять э, в рамках данной карты. Теперь паузы остались только у коллектива Royal Flash. Закружилась у меня, по-моему, немного уже голова от э, авапен, головокружительный авапен. И пауза от команды Royal Flash. Я не знаю, с какой целью она берется. Возможно, попросили парни из Ripe Wizards, типа, возьмите паузу, нам она нужна. Но, блин, я все-таки не зря сказал о том, что пауза у команды Ripe Wizards последняя, но есть у команды Rail Flash. Черт возьми, ну что ждем еще одну минуту. Просто теряется экшен, теряется запал на матч. Чем больше пауз, тем как бы хреновее. Если кому-то вдруг потребовалось отойти в ходе матча, ну, это, опять-таки, не совсем серьезное отношение, к, опять же, к матчу. Лично я, когда играл со своей командой различные турниры, мы все свои дела делали до турнира. Паузы... Я вообще не помню даже вот когда-то хотя бы я со своей командой брал ли где-то паузу, потому что нам кому-то надо было отойти. Обычно, ну, типа, раньше просто подход, как мне кажется, у команд был чуть-чуть серьезнее. Сейчас постоянно кому-то надо отойти, что-то сделать, пойти сходить в туалет, пойти попить воды... Пойти покурить Как обычно я всегда в эти моменты говорю Вы представьте, как бы это выглядело на лане Подожди, пацаны, сейчас я выйду покурю Просто посреди лана останавливают Вот какой-нибудь возьмем э, Как он называется Ну, мейджор какой-нибудь, да, там Ну, например, я не знаю, какой-нибудь там В Кельне, в Котовец, да без разницы где И просто такие там Нави какие-нибудь условные Опять же играют с условными какими-нибудь Я не знаю, НИП, например Или Астралис Такие среди матчей говорят: вот, пацаны, все, надо покурить пойти. И просто тормозят матч и уходят курить. Как бы максимально несерьезное отношение, не одобряем. Раунд э, начался, пока я здесь разглагольствовал. Э, но прикол в этом раунде то, в том, что начинался он для команды Ripe Wizards максимально круто. Два минуса от Эмика. И была ситуация 5 в 3, которую Ripe Wizards все-таки профейлили, и Royal Flash выиграли восьмой раунд в этой встрече, постепенно снижая расстояние между собой, Royal Flash стремятся к победе на второй карте, чтобы сделать ожидаемые достаточно в данной ситуации 2-0 и стать победителями Evo Summer 2021. Но Райф Визардс пока борется. И Авапен очень сильно хочет первое место забрать именно себе. Дабл килл от минус один от Эмика. 4 в И это при том, что энтрифраг был сделан все-таки коллективом Royal Flash. Ритуркин остается только в Fodde, потому что Ритуркина только что убили. Ситуация произошла с разменом. Поэтому три в 1. И неожиданное появление от закладки прикопа в спине Фоди Зора 11.8, дорогие друзья Вот с появлением девайсов что-то в лучшую сторону все-таки поменялось у коллектива Ripe Визардс ну. А как могло бы быть иначе, согласитесь? Странно, если у тебя появляются девайсы И ты вместо того, чтобы этот раунд провести на уровень выше, чем предыдущий ну, Точно так же его фейлиш RZA Выход в зигзаг и моментальный минус по одному из оппонентов По эмику, если я не ошибаюсь Ну, тут как-то, кстати Опять же, все очень неоднозначно происходит Закладка, прикоп До свидания Машет ручкой своим соперникам Broken Hands. Даблкил остается 1 хп, дорогие друзья. 1 хп и 2 соперника, все. Минус от Special Zorada, шансов здесь, конечно, не было. 11-9. Ну, типа, взяли девайс на раунд, порадовались и хватит. Давайте спускаться с небес, как говорится, на землю. И продолжаем играть уже в более-менее э, равный какой-то Counter-Strike. Но, опять же, не стоит забывать, что в данный момент Royal Flash... Играют в сильной стороне и могут запросто какие-то камбэки наваливать. Как мне кажется, с завидной легкостью. Опять же, вспоминаю команду Royal Flash. RZA, трипл килл, квадрокилл от RZA. Broken Hands последний и, может, Эйс. Подизор погибает. Это дает шанс RZA сделать Эйс. Эрза тоже, к сожалению, погибает, Эйса не будет, но, может быть, будет куча фрагов от Брокенхэнса Он все-таки пытался предыдущий раунд спасти, но, к сожалению, не получилось Ну, Спешл Зород здесь однозначно, конечно, закроет своего энеми, потому что, ну, просто главенство позиции Хотя Брокенхэнс в теории э, может чекнуть Спешл Зорода Ну, в чем я, честно сказать, сильно сомневаюсь, но Спешл Зород так свою роль как бы и не исполнил в общем, минусы 3 Туркина, и это 11-10 Крутую обложку выше сделал там, где фотки команд, счет, время раунда А, спасибо большое, да, я старался Все выпиливалось собственноручно, так скажем Было непросто Ну, как непросто? В общем-то, это, конечно, не мешки с цементом, как говорится, разгружать Но... Практически полный день у меня это отняло. Даже, может быть, чуть-чуть побольше. Размены 4 в 4. При том, что у команды Ripe Wizards нет экономики. Наверное, размены для них это сейчас максимально идеальный вариант развития событий. Спешл Зоред минус юзер, минус от Эмика. Еще минус от в вдогонку. Ну, а по Эмику-то информация есть. Естественно, его сейчас убьет Ритуркин. Ха-ха-ха-ха, <свист> <свист> нет, не Ритвинкин Убьет его РЗА Но ситуация один в один, Hands попадает в РЗА И Диглбай у команды Райп Визардс становится победным Победным, дорогие друзья, 12-10 Вот так легко и непринужденно можно отдать победу в раунде Собственно, почему здесь отдача победы в раунде? Да потому что, блин, ну... Кто там у нас забегал? Ретуркин же, по-моему, забегал пушить соперника в сайде, Эмика. И вместо того, чтобы сделать минус, он, черт возьми, взял и отдался. Ретуркин. энтрифраг по юзеру. Ну экономика, разумеется, появилась у команды Ripe Wizards. Кстати, в свою очередь, не самая качественная экономика у Royal Flash. Эмик. Визуальный контакт. Накидывается флешка и Эмик. И Эмик никого не видит, но в Праге успевает когда-то делать авапы. Теперь два игрока обороны, кстати, занимают зелень. Очень, на мой взгляд, не совсем правильно сыграно позиционно. Потому что теперь Эмик просто не выпустит отсюда. Да, и это 12-11. В общем, ребята встали слишком, так скажем, зажато. Да? То есть каждый игрок обороны у своего тиммейта крал Драгоценные квадратные метры По которым, так скажем, он мог передвигаться И мансить от вражеских пуль И, собственно Чтобы не было толкучки Им пришлось стоять широко А в результате этого самого широкого Стояния на зелени Ну, вы сами видели, в общем-то, чем Закончился раунд Ну, борьба плотная, плотнее, хочу сказать Чем на мираже но атака у роялов действительно прям очень и очень боевая. Ну, прям очень боевая. Спешл Зоров сделал минус. И я сейчас был просто в шоке от фрага от юзера 118-го. РЗА. Ну и тут Авапин, конечно, опять же. Закончились патроны. Попытаемся зарезать. Но я на Мираже еще сказал, что это не тот матч, где надо пытаться кого-то резать. Всем привет из Нукуса. Баттербек приветствую. И Нукусу уже сегодня, кстати говоря, какой? Наверное, четвертый, если не пятый, привет передаю. Что, временный ничейный результат, дамы и господа, пока что шансы приблизительно равны и при прочих равных. Команда Royal Flash, конечно, чуть-чуть ближе к победе, потому что, во-первых, первая карта уже выиграна. Spycial Zorat, Double Kill, но Entry Frag за Broken Hands, MRSA погиб и девайс Broken Pence передал, который, кстати говоря, свой девайс реализовать э, так и не сумел. А Вапен? А Вапен? Вот она, вапен, черт возьми. Надежда команды Райп Wizards в этом раунде не сумел все-таки добиться успеха. Счет становится 13-12, дамы и господа, в пользу коллектива Royal Flash. Вот так вот коллектив Royal Flash, проиграв 10-5 первую половину, нашли в себе силы вырваться вперед. Вырваться, правда, только на один матчпоинт. Ну а при том, что у Райп Визардс с экономикой полная балда творится, простите меня за мой французский. Тут, конечно, прям сложненько-сложненько что-то либо представлять, да? как Какие перспективы на победу есть у каждого коллектива. Ну, диглы брали Royal Flash. Это. Этого достаточно для понимания. Фоди, трипл-килл. Легчайший трипл-килл. А вапен. минус Фоди. Ой-ой-ой, сразу первой пули вырубает Ритуркина. Второй пули вырубает Рзад. Да это что, серьезно? 39 кп остается один на один со Спешл -зородом. Ну, посредственная достаточно флешка, пытается байтить выстрелами. Но главное самому не открываться, просто сиди и жди. Лайфхак, как победить, просто сиди и жди. Ну вот, кстати, зря в такую закрытую позицию сел Позволил Спешл Зороду занять чуть-чуть э, более ближнюю точку И вот это уже, кстати, может быть ошибкой Но прикол в том, что ребята уже 10 секунд просто сидят, да Вот уже, наверное, даже больше 14 секунд уже где-то сидят точно Вот, наверное, 20 секунд уже сидят каждый на позиции И все-таки не выдерживает Спешл Зород Ну, это легкий минус для Спешл Зорода Ну, я вам так скажу легкий блин простите легчайший минус для спешил зорда ну как как карл можно было простите мне мой французский дорогие друзья обосраться в таком моменте 13, 13, блин, ты знаешь, что твой соперник за ящиком, ну хотя бы прострели его так попробуй что ли Ну вот, вот. ай, ладно Не мне учить игроков, но ситуация, конечно, очень спорная Легкий минус, да, легким минусом здесь, к сожалению, и не пахло Ну что, два дигла и три девайса Калашемка и Фомасу коллектива Райпизардса Размен на меду И Брокенхэнс Просто самые лучшие тайминги уже ловит, кстати, не первый раз на сегодня Ритуркин. Дабл-килл с дигла. Ну, вся проблема в том, что очень опасные игроки остались у Royal Flash. Это Ритуркин и РЗА. Ребята, которые любители пованшотить. Но есть Эмик и Broken Hands. Ребята, которые любят ваншотить не меньше, чем их соперники. Ну, сейчас, возможно, был небольшой визуальный контакт. И вот они, ваншоты полетели. Broken Hands. Дабл килл, дамы и господа. Нет дефьюз китов, но 24 секунды до взрыва бомбы, естественно, позволяют команде Royal Flash выиграть. Простите, Визардс выиграть в этом раунде И счет становится 14-13, дорогие мои Салам алейкум, всем привет из Андижана а, Привет андижанцам тоже приветствую А Андижан, это, кстати, я такой городок не слышал Если это город, конечно Прошу простить меня, если я ошибся сейчас Но не сильно осведомлен, так скажем, о... Городах и республиках Входящих в состав Узбекистана Если это, конечно, вообще сейчас Про Узбекистан речь Потому что может быть запросто и, например, Таджикистан Потому что ребята с Таджикистана у меня тоже на канале есть Но, надеюсь, я в любом случае не ошибся В общем, антижансам тоже привет Эмик Минус по Ритуркину Ну и РЗА уже убит Что тоже становится, конечно же, огромным-огромным бонусом Минус от Брокенхенса И юзер еще один минус по Владе Липсу. спешл Зорот в соло С э, чуть больше, чем половины лайфбара, но от 58 хп осталось ровно 8 И три соперника и минус от Broken Hands, я хотел только вам его включить, а он взял и убил Спешл Зорода до того, как я его включил 15-13, дорогие друзья, матчпоинт, но на этот раз для коллектива Ripe Wizards И если они выигрывают э, один раунд, то мы с вами отправимся смотреть третью карту А если не выигрывают, то отправимся смотреть допы Потому что если два раунда смогут забрать ребята из Royal Flash, что будет, кстати, сложно сделать, учитывая их экономическую ситуацию. Йой-йой-йой-йой. Дабл килл от Ну и дабл Kill от Брокензорда, господи. Какой нахрен Брокензорд что сказал-то? Брокенхенд. Дабл Kill от юзера. Фоди. Фоди. Ну, борец. Борцуха просто. 48 хп осталось у игрока атаки. 100 у Эмика. Андижан, это в Узбекистане. Все, большое спасибо. Я все-таки, значит, не ошибся. Действительно, в Узбекистане. Входим. Выстрелил и не попал. Ну и, естественно, свою позицию как бы показал. Хотя, я думаю, ну тут это значение никакого не имело. Так или иначе, игрок обороны знал бы, где находится его соперник. И это, дамы и господа, переворот событий, так скажем. Коллектив Райп Wizards выигрывают 16-й раунд этой встречи и становятся победителями в рамках карты... Карты чего? Карты Тускан, правильно. Ну и, собственно, вы спрашивали у меня, дорогие друзья, что за третья карта, что же за Десайдер сегодняшней встречи, будет ли он сыгран или не будет. Но теперь я могу смело сказать, он будет сыгран. И третьей картой будет карта Инферно.